Первым делом запариваем рис. Рис я хорошо промыла. Теперь заливаю его кипятком, накрываем крышкой и оставляем так, пусть запаривается. А мы тем временем займемся тыквой. Сначала разрезаем ее пополам, берем какую-нибудь миску и выскабливаем ложечкой вот эту все внутренность. Тыкву уже очистила. Теперь нарезаем каждый кусок тыквы на такие небольшие полоски. Теперь будем их очищать от кожуры. Вот такие очищенные дольки получаются. Теперь будем нарезать на кубики. На такие кубики где-то примерно сантиметр на сантиметр. Перекладываем порезанную тыкву в какую-нибудь посуду с толстыми стенами. Заливаем тыкву водой. Пол литра я вылила на эту тыкву воды. И отправляем теперь на огонь. Закрываем крышкой и ждем, пока закипит. Когда тыква закипит, убавляем огонь и тушим минут 20-30 до мягкости тыквы. Прошло 25 минут, уже хорошо сварилась. Будем теперь превращать ее в такую однородную субстанцию. Прям здесь на плите беру и разминаю хорошо. Ну, вот такая субстанция получилась у меня соли надо добавлять совсем немножко где-то пол чайной ложечки я думаю будет достаточно сахар добавляйте по вкусу теперь в полученное тыквенное пюре добавляем рис. риск перемешиваем это все закрываем крышкой и пусть тушится на маленьком огне 15 минут добавляем теперь сливочное масло грамм 50-70 перемешиваем закрываем крышкой и томим на самом-самом слабом огне минут 5-10 а дальше ставим нашу Кашу на одеяло какое нибудь теплый и хорошо укутываем. И в таком состоянии оставляем где-то на полчаса. 500 граммов очищенной от кожуры и семян тыквы нарезаем мелкими кубиками. 200 граммов пшена промываем горячей водой 5-6 раз. Затем берем 2 горшочка емкостью 750 миллилитров и раскладываем в них резаную тыкву. Распределяем поровну промытое пшено. Затем кладем в каждый горшочек треть чайной ложки соли, пол столовой ложки сахара, одну чайную ложку ванильного сахара, Вливаем 150 мл воды, 150 мл молока, перемешиваем, добавляем по 15-20 граммов сливочного масла, закрываем крышками и отправляем в нагретую до 200 градусов духовку. Через полчаса убавляем температуру до 180 градусов и томим кашу еще полчаса.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 распределяем ее равномерным слоем по всей плоскости и жарим на медленном огне 4-6 минут дальше переворачиваем наш омлет на другую сторону посыпаем его семенами кунжута в количестве 1 чайная ложка и продолжаем жарить еще 4-6 минут вкусный и полезный тыквенный омлет готов по желанию украшаем веточками свежего укропа